Имя Отца и сильные и Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю сегодня с судьбой Сегодня вторая подготовительная неделя, к Великому посту неделя о лунном сыне. И вот сегодня на этом традиционном чтении евангельского мы слышали хорошо знакомые слова. Человек имел два сына, и вот плачет, говорит ему. Отдай мне достойную часть имения. То есть достойное то, что ему принадлежит по праву, по закону, еврейскому. Отец не имел права лишать своего сына наследства, каким бы он ни был. Если сын взрослый, он всегда мог попросить отделиться, получить то, что ему причитается, и жить самостоятельно. Отец выполнил закон отдал ему то, что ему принадлежит. Там часть виноградников, может быть, чего-то еще. Здесь не уточняется у нас. Тот все перевел это в деньги и уехал оттуда. С чего бы это ему уезжать. Для чего? А потому что стыдно вести порочный образ жизни при людях, которые знают тебя с детства. И он ушел туда, где его не знают. И там, как говорится в Писании, он Потратил свое имение, живя блудно, То есть потратил все деньги. Наверняка вокруг его появилось много друзей, все друзей, которых всегда появляется много, когда у человека есть денежные средства. И вот деньги закончились. Прошел этот угар такой, веселье. Сколько вот не уточняется? Год, два, пять лет. Неизвестно сколько. Но наступил день, когда денег не стало. Вероятно, он обратился к тому, кто был с ним, или к тем, кто был с ним, за помощью какой-то. Ну и они быстро исчезли, их не стало рядом с ним. И в том месте, где он жил, где он находился, был голод, то есть неурожай. Продуктов было мало. И вот он нанимается пасти свиней. Евреи не едят свинины. У них нет таких животных даже. И поэтому пасти свиней это было постыдным, позорным занятием для евреев. Но он пошел и на это даже за какую-то смешную плату. И он настолько голодал, что готов был есть те вот ростки рожев, которых кормят свиней. Ну и их ему не доставалось. И вот, как говорится, в Писании, приедя в себя, он задумался, что вот у отца моего работники наемные живут, и живут хорошо. Он о них заботится, им хватает пищи. «Пойду я к своему отцу», — подумал он. «Упаду ему в ноги», — то есть голод перевысил тут стыд. Он говорит, «Упаду ему в ноги и скажу». Отец, я не достоин тебя, я уже не достоин быть твоим сыном. Ну, пойми меня, как твоего работника, я буду тебе работать за еду. Вот что он подумал об этом. И вот он идет. А отец все это время не забывал о своем сыне. Он все время беспокоился о нем. Вероятно, каждый раз, когда какие-то путники приходили в этот город, он спрашивал их. О нем. Не видели ли они его сына? Описывал его приметы, называл его имя. Он выходил из дома ежедневно, он смотрел вдаль, не забывая о том, что есть его сын. Где-то там. Жив ли он, здоров ли он? Родительское сердце очень беспокоилось о нем. И вот он видит, что где-то там идет далеко. Старческие глаза усмотрели сына, и вот он бежит своему сыну навстречу. Пожилой человек, не дожидаясь, что он дойдет до дома, обнимает его. И тот пытается не дать ему себя обнять и говорит ему, «Отец, я недостоин быть твоим сыном, возьми меня к себе работником». Но отец не слушает его слова, Вероятно, за ним уже бежали наемные его работники, кто был прислуживал в доме, он был обеспеченный человек. Он говорит ему, принесите ему одежду первую. Тут многие думают, первую – эту самую лучшую. Нет. Вспомните, в дом, в какой вы одежде ходите. В той, в которую дома. Она не та, в которую ходят в гости. Первая, то есть та семейная одежда вероятно, тот сын сбросил ту простую одежду, которую удобно и хорошо было носить. Купил какую то дорогое, что-то там, и ушел из дома. А одежда осталась. И вот ему принесли ту семейную одежду, в которую он ходил дома. Принесите перстень, принесите сапоги, заколите тельца, упитый, мы будем есть и веселиться, потому что мой сын Потерен. И вот он снова здесь Он был мертв И вот он опять с нами Что бы было, если бы кто-то из тех людей Которые были с ним в той далекой стране Приняли участие в его зубе Ну вот так Господь взял бы По-другому обошелся с ним Чуть-чуть дал ему послабление Пошел бы он домой стыдно настолько, даже если бы он думал об Отце, нам не стыдно настолько застилал бы его глаза, что он не пошел. Не зря в Евангелии есть такое слово: Придя в себя, он задумался. То есть человеку иногда нужно удариться одно, чтобы он прийти в себя. Вы знаете, бывают такие ситуации, когда кто-то в доме или в селе, или в деревне, например. Спивается на глазах у всех. Он на три круга уже у всех занимал деньги без отдачи. Или что-то брал еще в долг, но ему продолжает давать. И вот когда этот человек умирает от алкоголизма, кто виноват, что он умер? Только ли он сам? Или те добрые люди, которые ему помогали, в кавычках, уйти на этой жизни? И вот... Господь не, не дал такой возможности ему, чтобы там, где-то в чужой стране, кто-то ему помог. Ему пришлось прийти в себя, ударившись одной этой жизнью. Это жестоко, это больно, но это было необходимо. Когда мы наказываем на ребенка, мы не перестаем его любить. Мы просто хотим, чтобы он стал лучше, чтобы он что-то понял. И вот этот молодой человек пришел к отцу, что-то поняв в эту жизнь. но он не ожидал, что отец его так вот встретит. Он был, наверное, очень сильно смущен, и даже находясь за столом, где было это пение и критик, он не переставал смущаться, он не переставал испытывать стыд за содеянное. И вот возвращается старший сын, он... Привычно трудился где-то, распоряжался, руководил, может, сам подрезал какие-то ростки виноградников или что-то еще он делал. Он возвращается и слышит, что в доме отца люди поют и веселятся. Он спрашивает при входе в дом, во двор, что происходит. И тогда один из слуг говорит ему, что пришел твой брат. Отец очень обрадовался, что он пришел, что приказал заколоть тельца, чтобы мы все ели и веселились. И старший сын говорит, я не буду входить туда, я не хочу в этом участвовать. Отец и здесь пошел навстречу и старшему своему сыну, встал и со стола и пришел к нему сам, он говорит, пойдем. Ведь твой брат был потерян, и вот он снова здесь с нами. Он был мертв, можно сказать. И вот он опять пришел к нам. Пойдем вместе, будем веселиться. Мы отметим это событие. И старший сын, который, казалось бы, опоры отца, такой молодец есть, трудится постоянно. Он говорит ему страшные слова. Он говорит ему о том, что. Я всегда тебе служил, но ты не дал мне даже козленка, чтобы я со своими друзьями восвеселился. Он говорит это лукаво, потому что козленку он мог взять в любой день, когда бы этого захотел. Отец справедливо замечает ему, что все мое, оно твое тоже. Ты ведь этим распоряжаешься, я ведь стар. Ты всем этим распоряжаешься. Старший сын сказал еще одни страшные слова. Он даже не называет своего брата по имени. Он говорит, тот другой твой сын, говорит он ему, ушел и истратил то, что ты ему дал, а ты устраиваешь мир. В этой ситуации, казалось бы, благополучной. Трудолюбивый, такой хороший человек, предстает со своим истинным лицом. Этот человек не падал, у него все было хорошо, но имел клен в душе. И вот этот клен проявился. Он его показал наружу, показал свою нелюбовь к своему брату и неуважение к своему отцу. Сегодняшнее чтение учит нас не только тому, чтобы мы относились с уважением к решениям наших родителей, но ну и самое главное, чтобы мы помнили, что нет такого греха, который бы Господь не простил. Нет такого деяния, которого бы мы сделали, насколько бы стыдно нам не было, мы не могли бы обратиться к Господу с прощением. Это нужно помнить всегда, но при этом нужно помнить и о том, что и самим надо уметь прощать. Богу нашему славу. Аминь.